Всем привет! В этом видео я расскажу о навыках и способностях брата Луфи Саба. По подсказке сверху есть видео про способности Эйса. Советую глянуть, ведь Саба унаследовал его волю и фрук. Приятного просмотра! Я уже закончил свою работу в городе. Саба 10 лет назад, мальчик, живущий в сером терминале и говорящий голосом Наруто. Правда? Умственная способность. Эйс и Саба, отличием от Луффи, были более здравомыслящими, сдержанными братьями. И все-таки среди троих Саба был сдержанный. Ясно, как небо, блондин не тупой, ведь в детстве он был в семье дворянинов. А сейчас является правой рукой самого разыскиваемого преступника в мире. И стоит сказать, что Саба неплохой шпион. Он был хорош в воровстве, поскольку они с Эйсом долгое время грабили людей, чтобы в будущем стать пиратами. О бля! Ого, как много! Намного больше, чем у меня! Физическая сила Саба использует некий боевой стиль под названием кулак когтя дракона. Возможно отсылка к драгону, но не суть. Своими так, скажем, когтями Саба может разрушать легкостью оружие и другие твердые предметы. Он держал мертвым хватом своими когтями голову Берджесса. В первую очередь по тактике боя Саба обезоруживает своего противника. Остальные физические характеристики очевидно высоки, если он может рататься с адмиралом Дозора. Воля. Саба мастерски владеет двумя видами хаки, как вооружение, так и наблюдения. Скупя с волей и техники когти дракона, его атаки становятся гораздо мощнее. Пока что неизвестно, владеет ли Саба королевской волей. Быть может, владеет разужу Эйса и Луффи она есть, но, конечно, не факт. В любом случае, фрукс Мэра Мэра никто из них не получит. Оружие С детства Саба любил использовать палки, металлические трубы в боях. И даже сейчас он с собой носит металлическую трубу, с помощью которой он атакует и блокирует атаки врагов. После получения Мэра Мэра Саба воспламеняет трубу. Наверняка он может использовать его совместно с Хаки вооружением. Дьявольский плод. Заменив на в Колизее Луффи, Саба заполучил и съел фрукт Мэра Мэра Нами, унаследовав силу Эйса. Это фрукт типа Локи, элемент огня, и логично пользователь может манипулировать огнем и становиться им. Сразу же съев фрукт, Саба без проблем начал использовать ее силу. Первым делом он использовал известную атаку Эйса, Хикен, или же Огненный Кулак. И сломал пол и вместе с тем почву Колизея, даже при том, что там была вода. где! Затем совместив свою технику и когти дракона с фруктом отправил в пламенный полет Биржиса. Следующая перетрека была с дозорными, где он сразился с вице-адмиралом и одолел его без использования фрукта. После началась схватка с адмиралом дозора Фуджиторой, где Саба показал способности быстро передвигаться с помощью огня и становиться им. Также он излучал от своих пинков большое количество пламени, от которого все убегали в ужасе. Способности быстро передвигаться с использованием фрукта дает Саба, плюс к его проворству. Стоит отметить, что он, как только получил фрукт, использовал ее отменно. В 14-м фильме One Piece в конце показался Саба, защитив мугивар от цветовых атак адмирала Кизару. Он защитил их, использовав огненный кулак, и эта стена огня не давала дозорным подплыть к мугиварам. В недавних главах Саба прозвали Огненным Императором, что, возможно, отсылает на сильнейшую технику Эйса. Тот самый огненный шар противопоставленный Черной Бороде. Она называется Дай NKNT, дословно означает Великая Пламенная Заповедь – Огненный Император. Теперь немного от себя. Думается мне, что Саба полностью покажет силу фрукта Мэра Мэра. Я до сих пор недоумеваю тот случай, когда Эйс получил ожог от удара Акаину. Как огонь может получить урон от магмы, который по температуре может уступать огню? Надеюсь, в этом случае играл роль хаки вооружения со стороны Акаину. и он вергал в отчаяние эйса, мол огонь слабее его магмы. Асабо между прочим непонятно как, но обил световые лучи огненным кулаком. Да и просто хочется сказать, что мне нравится фрукт огня, ведь он красочный и крайне разрушительный. На этом все, спасибо за просмотр, буду счастлив, если вы поставите лайк или же дизлайк, и еще напишите комментарий. До скорой встречи. Ай, да, чуть не забыл, про кого снять следующее видео. Если про Венпиас, то было бы славно. Пока.